Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и как вы помните, недавно я тестировал два комплекта памяти от компании G-Skill, это были модули на уже давно знакомых нам чипах Sedi и Hynix, и также один из наборов был на базе чипов Hynix Dedi. О них сегодня и пойдет речь, ибо мы все слышали о знаменитых Samsung b которые уже сняли с производства, что-то слышали о Samsung a которые еще не появились толком в продаже, многие работали с Micron E или уже упомянутым Hynix c -Dye. но вот память с чипами d Day от той же компании является некой темной лошадкой, о которой никто толком ничего не слышал, информации в интернете почти нет, как нет и отзывов. Известно ли, что на них удалось поставить новые рекорды. А поскольку у меня оказался в руках еще и второй набор модулей с данными чипами, только уже 2 по 8 гигабайт, то я решил сделать, ну если не какие-то промежуточные выводы по данным чипам, то хотя бы поделиться своим опытом, может кому-то это будет полезно. Рассказать вам о том, на что она способна и повыжимать из нее ну почти все соки. Итак, память мне досталась из линейки опять-таки Z Neo от фирмы g -Skill. Да, вот такая вот прикольная, светящаяся, более подходящая для моддинга и эстетического удовольствия, но речь у нас сегодня не об этом. Данная линейка у g а как раз-таки в зависимости от моделей может иметь чипы как Samsung BiDay, так и Hynix BiDay или более интересные нам сегодня, DDay Hynix. Я буду говорить на примере вот этой модели. Изначально она идет с таймингами, что 16 19 19 38 2т RFC моя плата Z390 Aorus Masters наилучшей версией BIOS на текущий момент это F10 выставила порядка 630 Многие скажут, зачем ты взял данную плату, ведь она на Т-топологии и на ней лучше работают связки из четырех модулей, а тут надо было брать материнку на Дейзи. На что я скажу, друзья, что топология это, конечно, важно, но, как показывает практика, есть, наверное, 3-5 куда более важных вещей, которые оказывают на разгон куда большее влияние, в том числе bios, заложенная совместимость, ручки разгонщика, допустимые пределы по напряжению и прочее. Да и, насколько мне известно, топология оказывает существенное влияние на частотах свыше 4000 поэтому да, она важна, но ее значение нынче явно как-то переоценено ну да ладно, вернемся к нашим таймингам. Итак, данные тайминги для частоты 3600, конечно, нормальные, но явно не Samsung B Day, который на данной частоте спокойно мог иметь тайминги 14-15, 15-35. Хотя, по-моему, он может иметь их на любой частоте, вопрос лишь в том, как задрать напряжение. Ибо у самсунговских чипов почти все параметры таймингов масштабируются с ростом напряжения. Проще говоря, завышая напругу, можно добиться стабильности даже с очень низкими таймингами. Однако в плане разгона памяти казалось очень даже ничего. Итак, второй комплект повторил подвиг первого и спокойно взял частоту 4000 МГц, а без какого-то геморроя прям очень-очень легко. Но я решил пойти еще дальше и попробовать взять частоту 4100 Спустя пару часов мытарства частота покорилась. Тесты система проходила, но назвать ее идеально работоспособной было нельзя, ибо плата после сброса биоса с выставленными таймингами проходила этап тренинга в лучшем случае один раз из десяти. Также отмечу, что для достижения данной частоты пришлось поднять тайминги до 18-22-22-42 т Напряжение до 1.5 вольта, напряжение на контроллере памяти, то бишь хорошо известное нам VCCSA и VCCIO до 1.26, иначе память просто сыпала ошибками. В общем, пытаться снизить тайминги, добиться стабильности или более высокой частоты я перестал. По одной простой причине. Для работы на постоянку такие напряжения явно не годятся. Показывать кому-то такие результаты можно, но только для галочки, друзья. Но в любом случае, обычно частоты выше 4000 МГц брали только Samsung b и некоторые микроны И. Хайник Сидай ограничивался обычной частотой в 3800-4000 МГц. Во всяком случае, это мой опыт. Про остальную память я вообще промолчу. Поэтому Хайник Сидай, который спокойно взял 4000 и теоретически может взять и больше, на iPhone смотрится явно одним из лидеров. Так что я решил окунуться в мир тайминга в данной памяти, но уже на частоте 4000 МГц, пытаясь их снизить до разумного предела и посмотреть, как вообще обстоят тут дела с таймингами. Изначально я использовал завышенные значения 172121382T, RFC порядка 700, и результаты по скоростям были не самыми лучшими, так что я начал снижение. Остановился я на следующих значениях. CL 16, что очень хорошо, RCD и RP. RP порядка 20, причем материнка отказывается выставлять RP ниже RCD, брыкается, поэтому оба тайминга достаточно большие и снизить их не удается, иначе память просто не запускается, но больше всего меня поразил показатель RAS, который удалось понизить до 28 без ущерба стабильности, при этом RFC ниже 500 на данной памяти наоборот снизить не удавалось, иначе шла нестабильность и память не запускалась. При при этом скорости существенно подросли, а задержка, как вы видите, снизилась в целом до очень хороших значений. В общем, делаем вывод, что память взяла 4000 МГц, но если не на лучших таймингах, чем тем, что были установлены с завода для частоты 3600 то очень близко к ним, что мне кажется явно неплохим результатом, да конечно самсунговские чипы могут брать частоты 4600 и даже выше, да там тайминги на 4000 могут быть там скажем 15, 16, 16, 36, но друзья надо понимать, что и стоит они немало и сейчас вы их не в каждом магазине найдете, поэтому мне альтернативный вариант от Hynix очень даже понравился. Но облаченные джескилом в красивую оболочку Trident Z Neo, данные модули еще и смотрятся очень даже хорошо, что для некоторых может быть важно. Я оставлю ссылки в описании на всю линейку Trident Z Neo, какая есть, кое-каким подпишу, какие чипы там стоят, во всяком случае, по моим разумениям. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, кому-то да поможет мой отзыв о данных новых чипах, которые используются в линейке Trident Z Neo и в некоторых других линейках как skillа Они оказались вполне себе ничего, так что если вам попадется такая память, попробуйте ее действительно разогнать. Возможно, вы в этом преуспеете. Всем еще раз спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео и подписаться на канал. Также у нас есть соцсети, так что подписывайтесь, присоединяйтесь и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!